Что лучше скромность внутренняя или скромность внешняя? В истории НБА это баскетбольная организация. Эта организация организации была Лига Чикаго Буллз. Такой клуб Чикаго Bulls. Кстати, один из менеджеров, точнее менеджер, главный менеджер этого клуба, мой земляк с города Клайпеда, Я сейчас здесь, кстати, нахожусь и снимаю это видео как раз с того города, где родился Артур Скарнишевс. И вот этот клуб, он... Стал величайшим вообще в истории баскетбола И благодаря, ну, наверное, самый величайший Это Майкл Джордан Или летающий Джордан, как его еще называют Это величайший человек в мире спорта И о нем говорили его ребята, с которыми он играл, да, в команде Они говорили, это был очень жесткий человек, требовательный Он наезжал, он кричал, он ругался Он, в общем, он... Он очень сильно давил на команду и говорил, что если вы не способны выдержать мое давление, как вы выдержите давление, когда вы будете встречаться с лучшими командами планеты? Знаете, они, они слушали его, они его боялись даже, просто мы панически боялись Джордана, потому что он был, это был просто непростой, жесткий человек. Тогда как его тренера говорили обратно, они говорили, это был тот человек, который беспрекословно непререкаемое. Он никогда не пререкался, слушал, выполнял все наши рекомендации. То есть он не нужно было с ним спорить, спорить, он всегда слушал, он всегда выполнял. Он принимал, взвешивал, выполнял. Никогда, никогда в истории он ни разу ничего не сказал плохого или ни разу не выполнил рекомендации своих тренеров. И вот в этом и кроется, в принципе, секрет этого невероятного человека. Да, с ним было трудно ужиться, он был жесткий человек э, э, в игре и жесткий человек э, в обучении, да? но тем не менее вот именно вот эти качества, жесткость, э, нескромность внешняя, и скромность одновременно внутренняя и привело его команду к тем результатам, к тем успехам, которых он достиг. Поэтому очень важно быть э, скромным внутри, слушать ваших наставников, кураторов в бизнесе, тренеров. Потому что это те люди, которые заинтересованы в вас, которые отдают свою душу вам, можно сказать. Это, наверное, одна из главных причин, по которой Джордан добился тех, тех вершин, которых он достиг. И... Э, не обязательно быть, скажем так, нескромным снаружи, но нужно быть, нужно всегда иметь меру. Те ребята, с которыми он играл, в будущем сказали через 20 лет, что, возможно, именно это его отношение, именно вот такой подход и привел их команду к успеху. Всем мир, пока-пока.